Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ван Фан. Я представляю Международный бизнес-колледж корпорации ФОХОУ. Прежде всего, я хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать счастья и исполнения всех желаний. Сегодня мы обсудим важную тему здоровья, которая касается каждого из нас. Традиционно мы используем для поддержания и восстановления здоровья инъекции, лекарственные препараты, занятия спортом, массаж, куаша, вакуумную терапию и оздоровительное питание. Далеко не всегда жизненные обстоятельства позволяют нам регулярно пользоваться вышеописанными методами. Мы предлагаем вам более комфортный в быту, Абсолютно безболезненный и безопасный способ оздоровления, который не требует проведения инъекций и приема лекарств. Все, что вам будет необходимо, это просто лежать и наполняться здоровьем. Основой этого способа является энергетическая термокапсула ФОХОЛ. Высокотехнологичный продукт, который подходит широкому кругу людей. В основу действия энергетической термокапсулы ФОХО лег термический патогонный метод. При производстве продукта использованы такие современные технологии оздоровления организма, как магнитотерапия, пиротерапия, фотонотерапия. При использовании капсулы совместно с эфирным маслом Herbal Oil можно достичь эффекта улучшения обмена веществ, выведения продуктов метаболизма посредством потоотделения, улучшения циркуляции энергии ЦИ путем согревания меридианов выведение сырости и холода из организма, детоксикации, активизации клеток, очищение и ускорение циркуляции крови, а также улучшение состояния при физической усталости. Также происходит очищение и достигается водно-солевой баланс в организме, наблюдается седативный эффект и снятие напряжения, коррекция фигуры и улучшение состояния кожи. Энергетическая термокапсула Фу это пассивный способ достижения здоровья без физических нагрузок. Как же достигается такой эффект? Давайте рассмотрим основные преимущества продукта. Первое. Высокотехнологичность. Это водонепроницаемый продукт, разработанный на основе нанотехнологий. Он обладает эффектом сохранения и равномерного распределения тепловой энергии по всей поверхности вашего тела. Второе. Высокое качество материалов. При производстве используется углеродное токопроводящее нетканое волокно, экологически чистый и высокотехнологичный материал, используемый в медицинской промышленности ведущими производителями. Аналогичные продукты из данного сегмента используют в своей основе металлические нагревательные элементы, обладающий негативным действием на биополе человека. При производстве нашей капсулы используется нанотехнологичный инфракрасный материал с высокой степенью инфракрасного излучения. Инфракрасные лучи, также известные как световые волны жизни, могут оказывать согревающее воздействие на тело человека, при этом количество выделяющегося пота в три раза больше, чем в обычных саунах. Использование капсулы в течение 30 минут эквивалентно бегу трусцой на 10-15 километров. Позволяет эффективно сжигать калории с комфортом, без ощущения духоты от высоких температур и физических нагрузок на организм. Третье – высокая эффективность. Сейчас я прикасаюсь к энергетическим магнитам и энергетическим лампам. Они создают энергию магнитного поля, которое глубоко проникает в ваши кожные покровы. Путем нагревания и высвобождения инфракрасных волн генерируется энергетический поток, происходит интенсивное воздействие на поверхность кожи и глубокое очищение меридианов. Активизируется циркуляция энергии ЦИ и крови, стимулируются функции внутренних органов. Энергетические минералы, используемые в нашем продукте, формируют природное магнитное поле и генерируют анионы. Магнитотерапия используется в Китае уже более 2000 лет. Многие эксперты в области медицины провели исследование биологического воздействия магнитного поля, используя высокотехнологичные магнитные материалы для воздействия на меридианы, акупунктурные точки и поврежденные части тела. Через сформировавшееся магнитное поле магнитные силовые линии глубоко проникают в ткани человека, оказывая эффект профилактики и лечение заболеваний. Например, МРТ – магнитно-резонансная терапия – это рациональное использование магнитных свойств в современной медицине. Ученые обнаружили, что наша планета Земля обладает собственным магнитным полем, а геомагнитное поле, подобно солнечному свету, воздуху, воде и питательным веществам, является основным элементом, обеспечивающим жизнь на планете Земля. Однако из-за увеличения количества высотной застройки в современных городах, а также количества бытовой техники, излучающей электромагнитные волны, магнитное поле человеческого тела приходит в дисбаланс. Это явление получило название «магнитное голодание». Длительное нарушение природного магнитного поля человека может вызывать различные заболевания. В тканях и органах могут происходить патологические изменения. Основными симптомами дисбаланса магнитного поля являются физическая слабость, повышенная утомляемость, эндокринные нарушения, снижение сопротивляемости организма, мышечные боли, неврастения, ухудшение памяти, снижение функции сердца, бессонница и другие проблемы. Научные исследования доказывают, что у людей, живущих в оптимальном природном геомагнитном поле, отлично налажен процесс циркуляции крови, зафиксирована низкая заболеваемость кровеносных сосудов сердца и головного мозга, хороший иммунитет и качественный сон. У одного из наших коллег ранее наблюдалось плохое качество сна. Сейчас он часто использует наш новый продукт, и качество сна значительно улучшилось. Четвертое. Безопасность и удобство. Наличие шести массажных элементов и шести режимов массажа дает возможность наслаждаться процессом термотерапии. С помощью массажа акупунктурных точек происходит регуляция и активизация энергии ЦИ и крови, укрепляется функция ЖКТ, происходит проработка меридианов. Достигается эффект очищения и детоксикации клеток организма, потому как большое количество токсинов выводится через пот. Шесть массажных точек в сочетании с энергетическими магнитами могут корректировать осанку. Мы можем выбирать массажный режим, исходя из собственных предпочтений. Каждый режим имеет свои особенности и дает разные ощущения. Лично я испытываю особый комфорт при использовании шестого режима. Иногда я выбираю только режим массажа. Особенно это подходит мне в те моменты, когда рядом нет человека, который мог бы мне провести сеанс массажа. Пятое. Простота и удобство. Раздельное управление опорной накрывающей поверхностью, беспроводной пульт управления, интеллектуальный контроль температуры, простота в применении. Использовать прибор в домашних условиях очень просто. Это маска для глаз с инфракрасным излучением. Она может улучшить кровообращение в глазном яблоке и улучшить зрение при некоторых нарушениях. Шестое. Использование компонентов традиционной китайской медицины. В сочетании с эфирным маслом Herbal Oil капсула нейтрализует кислотную среду, которая является источником большого числа болезней. Онкозаболевания, гипертония, сахарный диабет, падагра и многие другие заболевания вызваны закислением организма. При нанесении эфирного масла oil, на поверхность кожи в сочетании с инфракрасным излучением достигается эффект детоксикации, происходит насыщение кожи питательными веществами, восстанавливается баланс инь-янь внутренних органов. Седьмое. Очевидный эффект. При разработке капсулы в процессе тестирования у людей были выявлены различные ощущения. Кто-то испытывал сильный холод и озноб по всему телу, кто-то в области суставов и живота, кому-то было жарко, но при этом комфортно. Люди, цель которых – коррекция фигуры, замечали уменьшение и снижение плотности жировых отложений в области живота. Капсула особенно подходит людям, живущим в холодных климатических условиях. После прохождения сеанса кожа выглядит более гладкой и блестящей. Рекомендации к применению Энергетическая термокапсула Особенно подходит людям в предболезненном состоянии, с хроническими заболеваниями, испытывающим стрессовые ситуации, при быстром переутомлении, при плохом качестве сна, при нарушениях работы нервной и пищеварительной системы, при наличии патогенных факторов холода и сырости, при ревматоидных заболеваниях, холоде, в матке, проблемах, мочеполовой системы, а также желающим похудеть. Наверняка вам хочется узнать, как правильно использовать капсулу. Все очень просто. Положите капсулу на кровать, массажный стол или пол. Положите и разверните. Нанесите на тело эфирное масло Herbal Oil или проводящий гель. На многофункциональном контроллере установите время, температуру и интенсивность. Обернитесь одноразовым термопакетом и ложитесь в капсулу в удобном положении. Голова должна находиться снаружи капсулы. Застегните молнию. Рекомендуем проходить первые сеансы в течение короткого периода времени – 20 минут. 30 минут при низкой температуре, примерно 40 градусов. Перед сеансом пейте больше теплой воды. Во время сеанса, если рядом есть люди, то они могут вам давать пить теплую воду. После сеанса следует выпить эликсир «Феникс» и теплую воду. Время прохождения одного сеанса может варьироваться от человека к человеку, примерно от 20 до 50 минут. Если есть возможность использовать в паре с биоэнергомассажером, то эффект будет еще ярче. Сперва можно пройти сеанс в капсуле, осуществить тепловое воздействие на меридианы, вывести холод, сырость и токсины, а затем перейти к сеансу на БЭМе для глубокого воздействия на меридианы. Минимально по времени, минимально по интенсивности. Используя БЭМ и капсулу в сочетании, время прохождения сеанса не должно превышать 50 минут. Энергетическая термокапсула ФОХО – это высокотехнологичный, высококачественный, высокоэффективный, простой в применении, безопасный и удобный продукт. В завершении своего выступления я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, молодости и красоты.